Очередная задача, также с последнего восьмого Гран-при, называется полимина сапер Напомню условия. В сетке нужно разместить предлагаемую фигуру, так чтобы каждое число указывало, сколько в соседней с ним клетка, в соседней даже по диагонали, находится, сколько в соседних клеток занятых какой-то из фигур. Фигуры не могут касаться даже другой. А рассмотрим вначале троечки. Фигуры у нас связаны, поэтому, скажем, у этой тройки данная клетка точно пуста. Она будет слишком долго выходить, если то что-то занято. И эта клетка тоже пуста. Нет таких длинных отрезков, чтобы отсюда выйти. Точнее, единственный отрезок это данный, но тогда он заденет и тройку верхнюю. И этой тоже не выйти. Аналогично, и у этих троек здесь занято. Теперь перейдем к шестеркам. Шестерки, число большие, и к двум разным, пентаминам, скажем, вот эта шестерка, не можешь относиться. Одна будет снизу, другая сверху. Но сверху места мало. Ни одна из фигур не поместится сверху. Поэтому логично предположить, что эти шестерки каким-то образом находятся уже внутри. Внутри или в углах. И для этого мы отметим внутренние клетки данных фигур. Отметим, сколько у них соседей. У восьмерки внутренняя клетка, соответственно, имеет 8 соседей, как и это. Здесь 5. Уже здесь 4. 5. 6. 4. 6. И тоже 6. И обнаружим, что у фигуры G есть две прекрасные шестерки, расположенные через одну. То есть ровно так же, как и эти шестерки. И, скорее всего, это именно те шестерки, что нам нужно, поскольку других вариантов для внутренних двух шестерок, или хотя бы одна из них внутренняя, а вторая какой-то суммой набирается, не видно. Ж может быть расположена либо так, либо перевернута. Но в любом случае для этих шестерок данной клетки точно относятся к же. Ну, вот эти так же. Ограничим их. И теперь рассмотрим дальше, как эта фигура может быть расположена относительно нижней тройки. Допустим, она расположена так, что вот этот ряд пустой. Тогда здесь тоже пустые некуда выйти. Эти все три заняты, но такой фигуры нет. Из наших оставшихся фигур нет. Так что были заняты три соседние клетки таким вот образом, а остальные не были заняты. Следовательно, наша фигура опускается ниже. Она имеет какой-то вот эти клетки тоже, часть этих клеток тоже занята. Верхний ряд пустой. Но теперь, если тут заняты все три клетки, Соответственно, все вот эти пусты. Тогда должны быть заняты вот эти три для нижней тройки. Опять такой фигуры нет. И мы получаем, что тут занято несколько клеток. Не все три. Ну и единственная возможность для этого, это когда же расположено вот так. Две клетки заняты. Мы их всю фигуру ограничиваем. Тут остается еще одна клетка. Очевидно, это вот эта клетка. Ну и здесь должно быть занято для нижней тройки три клетки. И на две фигуры их никак не разбить. Так что это все три вот такие клетки. У нас получается очевидные два места для двух оставшихся фигур. Здесь одна и здесь одна. И чтобы этой тройкой тоже.. Данная фигура ей все необходимые клетки принесла. Это будет восьмерка. Она лежит вот здесь, таким вот образом. ограждаем ее. И для этой тройки одна клеточка жесть, остается еще два из этих четырех. И эти две клетки нужно достичь с помощью фигуры P. Ну и можно это сделать только вот так. Поместив P вот сбоку. Задача решена.